Какие жалобы могут возникнуть у пациента для показаний урологического УЗИ? В клинику записался пациент на УЗИ пристательной железы. Он зашел в кабинет и начал снимать трус. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете об особенностях проведения ультразвукового исследования у мужчин. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца. Информация будет для вас полезной. УЗИ у мужчин – это методы, которые позволяют поставить диагноз урологических заболеваний. Какие жалобы могут возникнуть у пациента для показаний урологического УЗИ? Пациенты предъявляют жалобы на частое мочеиспускание, на боли в промежности, на боли в поясничной области, боли в мошонке, дискомфорт в половых путях, частое мочеиспускание, болезненное мочеиспускание. Все эти симптомы могут быть пациента с урологической патологией и УЗИ в нашем случае помогает выявить эти проблемы. Недавно ко мне в клинику записался пациент на УЗИ предстательной железы. Он зашел в кабинет и начал снимать трусы, но я ему сказал, что может сделать а, это исследование через живот. Он очень обрадовался и это было комфортно. Самыми распространенными диагнозами урологических заболеваний являются простатит, архит, мочекаменная болезнь, цистит. Для того чтобы провести ультразвуковое исследование мочеводящей системы и половых органов, мужчине необходимо выпить 700 мл воды за час до исследования и прийти на прием. Мы даем пациенту выпить 700 мл воды за час до исследования для того, чтобы у пациента наполнился мочевой пузырь и была лучшая визуализация. Затем в процессе проведения УЗИ мы просим пациента помочиться для того, чтобы понимать, есть ли остаточная моча в мочевом пузыре. УЗИ почек проводится на пустом мочевом пузыре для исключения ложных расширений, лоханки и чашечек. УЗИ простаты проводится на небольшом наполнении мочевого пузыря, которое определяет специалист во время Исследования. УЗИ половых органов не требует специальной подготовки. УЗИ полового члена сосудистых изменений в половом члене требует введения внутрь полового члена вазоактивных препаратов, то есть препаратов, вызывающих эрекцию. Наружные половые органы УЗИ яичек специальной подготовки не требуют. УЗИ предстательной железы проводится двумя методами. Обязательно проводится трансабдоминальное исследование, то есть, исследование через живот. Оно проводится на наполненном мочевом пузыре. Для этого пациент пьет 700 мл воды за час до исследования. Также проводится ректальное ультразвуковое исследование, или его еще называют трансректальное ультразвуковое исследование, которое проводится через прямую кишку. Этот метод наиболее информативен и дает больше информации, чем метод через живот. Если вы испытываете волнение по поводу предстоящего УЗИ-исследования, то вам нужно успокоиться. Метод УЗИ является безболезненным при урологических исследованиях. Вы не будете испытывать болевые ощущения, вы будете находиться в комфортных условиях. Наши специалисты грамотно делают свои исследования. Приходя на эти исследования, не нужно стесняться и нужно думать только о том, что мы делаем это для вашего здоровья. Мы должны поставить правильный диагноз и оказать вам помощь. В Альфа-центре здоровья накоплен огромный опыт ультразвукового исследования мужчин. Если вам нужно ультразвуковое исследование, приходите. Чтобы записаться в Альфа-центр здоровья, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.